Воск бывает не только пчелиной, Воск силиконовый – новый продукт инновационной автохимии от Супротек. Всем известно, что без него не обойтись, когда оттепель быстро сменяется заморозками и двери вашей машины не открыть никакими волшебными заклинаниями. Мы провели эксперимент. С одной стороны резиновые уплотнители дверей обработали силиконовым воском. Другую сторону оставили без обработки. И автомобиль облили водой чтобы у вас не было сомнений в достоверности наших действий. Через час мы попытались открыть двери. Сначала с той стороны, которая не была обработана силиконом. Ничего не вышло. Дверь с другой стороны открылась сразу и легко. Как работает силиконовый воск от Супротек и чем отличается от других смазок, это точно знает директор компании по исследованиям и развитию Алексей Пивоваров. Мы решили создать революционный продукт, который радикально отличается от всего представленного на рынке. Этот продукт создает на поверхности резины защитную пленку, которая защищает резину от влаги, от прочих атмосферных воздействий. Она быстро высыхает, представляет из себя воскообразное покрытие, которое не пачкает одежду и салон автомобиля. Мы обработаем два куска чистой резины сначала нашим средством. Потом средством конкурента. Теперь нужно подождать 1-2 минуты для того, чтобы испарились растворители. Мы убедились, что продукт компании Супротек сильно отличается от среднестатистической силиконовой смазки. Он не оставляет жирных следов и не пачкается. Итак. Силиконовый воск от Супротек вытесняет влагу, сохраняет эластичность материалов, устраняет шумы и скрипы, защищает поверхность. Сейчас мы проведем эксперимент и продемонстрируем вам, что произойдет на морозе с резиной, обработанной силиконовым воском и без него. Для этого мы обработаем один образец резины силиконовым воском, Подождем, пока он немножко подсохнет. После этого намочим резину, прижмем друг к другу образцы и уберем их в морозилку на несколько часов. Силиконовый воск – универсальный продукт. Им можно обработать электрику, например, клеммы аккумулятора. С его помощью даже в сильный мороз будут легко открываться замки. Состав устранит скрип в рулевой колонке и в педальном узле. Воск сохранит эластичность резиновых деталей и защитит металлические поверхности. Достаточно распылить силиконовый воск на очищаемую и смазываемую поверхность с помощью направляющей с расстояния 15-20 см. Вот, сейчас мы вам покажем, что произошло после тщательного замораживания наших образцов. Образец, обработанный силиконовым воском компании Супротек, как видите, совершенно не смерзлись пластины. Они не жирные, сухие, но очень холодные. Образец, который не был обработан силиконовым воском, он замерз, вот вы видите, лед. Вот, я могу образцы побросать. Резина очень хорошо склеилась. Достаточно тяжело отрывается резина, не обработанная силиконовым воском. Вот вы можете увидеть, что лед очень прицепился хорошо к резине. Итак, мы убедились в том, что продукт компании «Супротек» силиконовый воск сильно отличается от среднестатистической силиконовой смазки. Многофункциональный силиконовый воск – отличный подарок для тех, кто любит свой автомобиль. Пожалуй, это тот редкий случай, когда силиконовое лучше натурального. «Супротек. Добавь жизни».